Всем привет, с вами HillClimb Racing uh, Предыдущая гонка у нас закончилась И сейчас uh, такое видео Экспромт Один турнир uh, И много-много-много рекордов Я вам сейчас покажу, как надо ставить лишние рекорды Вот, первый заезд Идеальный старт Соперники у нас не слишком прокачаны Вот, uh, чем круче у нас машина Тем больше мы стали вот таких амбаров Не любить uh, Потому что вечно то, что сломаешь что крышу отобьешь, то еще что еще что-нибудь то вот так вот бампер помнешь и в принципе неприятно неприятно почти на самом финише вот так вот бух крышей. и все и все вот так первый личный рекорд поставлен следующий заезд у нас на носу и как вы думаете ребята сможем ли мы в следующем заезде сделать личный рекорд или не сможем получится у нас это или не получится мы бросаем себе этот вызов и ну в принципе сейчас проедем и узнаем Старт-то идеальный, то понятно. Идеальный старт, я уже говорил про это, что мастера просто. И объяснял, как это делать. Кому интересно, смотрите в предыдущих выпусках, это уже есть, повторять не буду. Вот. А пока собираем монетки, бревнышки всякие, машинку колбасит нашу, так вот подбрасывает. Это потому, что мы двигательную вы поставили, а центр тяжести у нас внизу. И в общем, второй личный рекорд! Ура, ребята! Можете нас поздравить, пока у нас счет 2-0. Будет ли у нас 3-0 или, ну, правильно, 3-плюса. В общем, сейчас узнаем. Едем с вами, едем вперед. Опять эти бревна, опять полеты, просто крылья еще приделать в машине. И летать по воздуху. Но, к сожалению, в воздухе мы и теряем. Да, хотел вот давно сказать, что вот в этом заезде, там где бочки, не знаю, как у вас, а у нас... Как-то так получается, что, ну, хоть стараемся, мы хоть не стараемся, всегда приезжаем первые. Почему? Ну, не знаю, но вот в этом заедем мы всегда первые, а сейчас еще и личный рекорд у нас очередной. 3-0! И мы достигли своего результата, ребят. Подписывайтесь на новые выпуски. Всем пока-пока, а мы пока поедем в городе. Пока!